Законные ли займы под материнский капитал? Займы под материнский капитал – это обычные ипотечные займы, гашение которых происходит посредством материнского капитала по заявлению заемщика, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона 256 ФЗ от 29 декабря 2006 года о дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского семейного капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий. Наш кредитный кооператив осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом 190-ФЗ от 18 июля 2009 года о кредитной кооперации. Согласно статье 4 данного закона, кредитный кооператив имеет право при доставлять займы своим членам в порядке установленным федеральным законом о потребительском кредите займе возврат займа члену кредитного кооператива может обеспечиваться залогом следовательно наша организация имеет право предоставлять займы обеспеченные ипотекой и залогом